Простите, вы так рано пришли, у нас еще кухня не открылась. Совсем ничего нет. Ну, а что-нибудь, ну, что-нибудь, хоть есть, ну, вчерашнее. Ну, на первое есть щи, а на второе, вот, ну, честно, ничего нет. Хоть сама ложись. Тихонечко, до первого не надо давать два вторых сразу.